построим график функции y равен x квадрат минус 4, если x больше или равен 2. 2 минус x если x меньше 2. Построим график функции x квадрат минус 4. Выделим часть графика на луче от 2 до плюс бесконечности. Построим график функции 2 минус x. Выделим часть этого графика на открытом промежутке от минус бесконечности до 2. Итак получили график данной функции.